Кром голова, тебя потерял, уже не вернуть назад. Помню, к гуляли по вечерам, ты щелу моя душ, теперь изувечила. Дальше нельзя, голова, тебя потерял, уже не вернуть назад. Помню, к гуляли по вечерам, ты щелу моя душ, теперь изувечила. Я закрываю глаза, чтобы верить но нас с тобой Где-то плачу не небеса, с ними плачу я порой Что дадут эти слезы, давно забыл о тебе Не сбылись мои грезы, я утопаю в Англии Глазы сияют у витрин Выбирают алкоголь, чтобы понять серотонин Я покидаю этот мир, никак меня не спусти Я все уже загубил учил глаза, гром голова Тебя потерял, уже не вернуть назад. Помним, к двоем гуляли по вечерам, тусил мы от души, глаза, кром голова. Тебя потерял, уже не вернуть назад. Помним, к двоем гуляли по вечерам, тусил мы теперь изувечила. Аспирин от головной боли спина отстала можно потеряно много крови Потеряно много времени на мрази и на Но я же не в обиде, пусть время свое несут Одиночество мой друг, и в нем я себя познал Музыка мой долгий труд, и я не сверну назад Все это его жизнь будто кошмар Мысли меня душит, души жуткий шрам Ты Кром голова, тебя потерял, уже не вернуть назад Помниг, вдвоем гуляли по вечерам Ты включила мою душу, теперь изувечила Дальше глаза Кром голова, тебя потерял, уже не вернуть назад Помниг, вдвоем гуляли по вечерам Ты включила мою душу, теперь изувечила